Привет, друзья, предприниматели, пойдемте. Сегодня хочу вас познакомить с одним классным парнем, ему 25 лет, зовут его Родион, придумал крутое облачное IT-решение на рынке, который уже сформирован, на котором есть конкуренты, большие игроки. Его это не остановило, взял и сделал, все очень просто. Как у него это получилось, вы узнаете сегодня, пошлите. Родион, привет. Привет. Ну, Здороваемся. Так, слушай, объясни мне, значит, Родион является основателем компании Poster. Компания Poster что это? Постер это облачная система автоматизации для кафе, ресторанов и магазинов. Облачная значит, что тебе не нужно ставить свой сервер внутри заведения, как это работает там, со старыми системами автоматизации. Жилья, жилья. А, да, да, да. Это просто работает браузер из любой точки мира, то есть ты там из отпуска, из дому смотришь свою статистику, финансы и так далее. А в заведении ты просто ставишь обычный планшет iOS и Android вместо там, здорового моноблока и на нем пробиваются продажи. Все работает быстро, просто устанавливается за 15 минут. Стоит. И стоит всего лишь 3000 рублей в месяц, ну от полутора на самом деле, ну, там самым популярный тариф это 3000 рублей в месяц а, то есть тебе не нужно сразу замораживать большие деньги Например, ты только открываешь заведение это а лучше там, в маркетингах вложить кофе получше купи и так далее чем тратить желез да, да да да да не могу не спросить, какая маржа у этого бизнеса? Вот а, тысячи рублей угу. тебе заплатили, сколько угу. твои остаются? Ну, сейчас у нас маржинальность порядка 20-25% в месяц. А, всего, да? Это да. очень много. Да. Ну, естественно, там же нужна техническая инфраструктура, нужна техническая поддержка, продажи, люди и так далее. И хотя, объем, если на объем, объем да. выходите, то получается в да, да, Вкусная, конечно, шоколадная. Почему ты не побоялся, создал этот продукт и вошел в него? Ведь есть уже монстр с инвестициями, uh -huh. с огромным количеством ресторанов. Ну, мы по долгу по нашему предыдущему продукту много контактировали с владельцами бизнесов именно в хорике ага. и решали там для них закрывали вопрос аутсорс системы лояльности вот но когда нам нужно было синтегрироваться с их системами автоматизации мы увидели что там реально во-первых зоопарк, во-вторых это все старые решения, на которое они достаточно часто жалуются то, то есть, есть это, это... реки на рынке да да да то есть это, это неудобно официантам им там тяжело разбираться администраторы тратят кучу времени на составление отчетов и так далее mm. вот и поэтому поняли что это хорошая точка атаки то есть в принципе, как развивались, развиваются всегда там циклично IT-технологии. И когда, ну, есть, к примеру, стационарное какое-то решение с локальным решением, его полюбасу через какое-то время вытеснить облачное. Вот. И вот как раз в этом рынке, в СНГ еще этот переворот не, не произошел, и поэтому мы поняли, что сейчас самое лучшее время войти и начать, mm -hmm. вот, и мы по сути начали первые и в автоматизации хорики облачной в СНГ сформировали этот рынок. Вот сейчас уже там появились другие игроки, но там изначально мы были номер один. Во сколько компания твоя сейчас оценивается, капитализация на данный момент? А, ну поскольку это публи... приватная точнее компания, то как таковой там Одной оценки не существует. Это все там зависит от условий конкретной ну, сделки. Для тебя это бесценно, но вот так: вот на вскидку: во сколько ты бы оценил ну, миллион долларов, 10 миллионов долларов? Сейчас порядка 15 наверное. 15 миллионов долларов. Да. Это рубля, миллиард рублей. Ну, какие еще есть э, рынки, какие есть направления, где облако может вытеснить сок железа? Mm -hmm. Я думаю, что э, это многие B2B направления. То В B2C все намного быстрее происходит, да? А, и ну, поскольку, в принципе, клиенту, кастомеру проще переключиться с одной технологии на другую. У него не завязана там, куча бизнес-процессов, он не вложил в это много денег. Mm -hmm. а в B2B рынках, соответственно, они более медленные, статичные. Вот, там, то есть можно брать любую сферу, там не знаю, отелей, Медицина, и смотреть, какими информационными продуктами они пользуются. И если это что-то старое, стациональное, то можно менять на облачное. На уровне качеств быть каким ты был, что у тебя все получилось? Вот вытащи из себя это. Это что? Это интересный вопрос. Интересный вопрос. Добро пожаловать в Ну, я думаю, важно это понимание людей и умение Находить правильных людей, которые разделяют твои ценности, которые угу. трудолюбивые а, и умение создать стратегическое видение и людям его передать и постоянно рассказывать, да, что, что мы делаем, зачем мы это делаем, как это будет там, через год, через три, через да, да, пять. Да. А, вот. И естественно, это личная эффективность, личное какое-то трудолюбие. Сколько сейчас сотрудников работает? в угу. Сейчас работает порядка 80 человек, а, около третья это разработка. Треть ⁇ это техническая поддержка, треть ⁇ продажи, ну и там HR, бухгалтеры. Бизнес развивается сейчас. Есть ли какие-то партнерские истории? Тем mm -hmm. там рестораны, возможно, mm -hmm. аудитория наша может заработать с помощью того mm -hmm. продукта. Mm -hmm. Ну, тут два направления, да, то есть первое ⁇ это партнерские. А, у нас mm -hmm. есть партнерская модель, есть два варианта, когда либо ты просто... Приводишь лидов, это подходит, например, для э, бухгалтеров, которые на аутсорс могут приходить кафе, рестораны, для продавцов оборудования и так далее, для тех, кто, у кого просто есть поток лидов из ресторанной, кафешной темы, да, из сферы общепита, mm -hmm. и которым хочется как-то дополнительно их монетизировать. Вот mm -hmm. тогда мы просто э, делаем разовое вознаграждение за каждого приведенного лида, который потом конвертируется. То есть все нужны лиды. Да. Валюты, и... да. Да, да. А, вторая схема работы ⁇ это дилерская. То есть можно взять и, там прям в своем городе, в своем регионе, э, построить центр, сделать там, холодные продажи, и соответственно, так, дилеры обычно подключают клиентов и поддерживают их дальше. Сколько дилер может зарабатывать в среднестатистическом городе в России mm -hmm. с населением 100 тысяч человек, например? Mm -hmm. Ну, самые успешные дилеры наши э, подключают, ну, сейчас у нас, к примеру, есть в Сибири дилер, который подключил э, порядка 200 заведений. Mm -hmm. ну, вот 200 заведений, соответственно, там, 3000 рублей средний чек, дилерское вознаграждение 50%, получается сколько, 600-300 тысяч рублей. Да. 300 тысяч да, рублей да, зарабатывает. Да, да. Вот, но для него э, постер – это не единственная коломонтизация, то есть, э, дополнительно ты продаешь оборудование при старте, mm -hmm. когда открывается бизнес, дополнительно ты можешь брать деньги за обучение там за... И вот когда ты приходишь, инсталируешь, да, и там параллельно а, рассказываешь, обучаешь, как это будет работать. Прикольно. То есть можно 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц <м班> получать, <м班> используя твою инфраструктуру, э если станешь своим дилером. Да. У тебя есть ссылка что-нибудь? Да, конечно, что будет программа. на, на партнерскую программу, безусловно. Okay. Ребят, ссылку компании Постер, чтобы стать дилером, я размещу под роликом. Заходите, смотрите, связывайтесь, там можно будет написать, можно будет связаться с Родионом. Круто. Есть дополнительная возможность зарабатывать деньги. Я вот всегда говорю, вот много просто франшиз левых на рынке, которые mm -hmm. там продают, ты покупаешь эту франшизу, у тебя не получается. Mm -hmm. Есть пример успешного бизнеса. Зарабатывать деньги можно. Mm -hmm. Крутая IT-инфраструктура. Мы партнеримся, мы знаем, о чем мы говорим. Скачайте, посмотрите, перейдите, и дальше выбор за вами. Ну и дополнительно, если смотрят нас владельцы заведений, кафе, то для всех, кто смотрит видео, а, даем месяц бесплатного тестирования, то есть, опять же, там по реферальной ссылке. Это по этой же ссылке? То есть можно одну на всех сделать а, или можно две разносить? Две, да. две, две ссылочки, одна на партнерскую программу, да, одна просто на сайт на регистрацию по рефералке, будет месяц бесплатной работы, там все просто, скачал приложение, ага. зарегистрировался, все, начинаешь работать, продавать. Супер, ребят, значит, две ссылки для ресторанов и для дилеров. Хочешь зарабатывать дилеры, хочешь использовать софт-продукт, это ссылка по ресторану. Да. Круто, все, супер, ништяк.